Итак, сегодня я хочу поговорить, дорогие друзья, о том, что всем нам очень близко наша обеспокоенность все растущим, растущим влиянием на нас электромагнитного излучения. Вы думаете, что я искусственно нагнетаю страх по поводу Wi-Fi, например? Многие из тех, кто отрицает опасность воздействия электромагнитных излучений на организм человека, Скорее всего, просто не думают. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ уже давно признала факт губительного воздействия ЭМИ на все живое. И эта проблема теперь вылезла на первый план, потеснив даже радиацию. Итак, каково же вредное воздействие электромагнитных излучений на человека? Наиболее губительное воздействие оказывается на нервную ткань. Ученые определили, что электромагнитное излучение влияет на проницаемость клеточных мембран для ионов кальция. Нервные клетки начинают работать неправильно. А еще переменное электромагнитное поле индуцирует переменные токи в электролитах. А все наши жидкости внутри организма – электролиты. Я уже не затрагиваю разогрев от высоких частот статистика свидетельствует о том что растет заболеваемость онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями заболеваниями опорно-двигательного аппарата нервно-психическими расстройствами и эти болезни уже не являются достоянием пожилого возраста а напротив проявляются уже даже в детском возрасте Кроме того, мы все замечаем сдвиг в биосфере, в том, к чему мы привыкли с детства и отсутствует в данный момент. Сторожилые находки говорят, что в городе резко уменьшилась популяция воробьев. И дело тут э, не просто в том, что воробьи нашли более хлебное место. Хотя, может быть, и так. А вот то, что в городе стало меньше насекомых, это тоже заметно. Куда подевались мухи? Раньше невозможно было держать окна открытыми, налетят столько, что не выгонишь. А теперь редко какая прожужжит мимо целое событие. Меньше стало и комаров, а уж о тараканах, вечно х, обитателей кухонь, говорить нечего. Скажете, что я жалею о том, что они пропали? Как бы не так, радуюсь. Так ведь только у этой радости есть и обратная сторона медали. Невидимый уничтожитель живого находится рядом. Он опасен тем, что его не замечаешь и не ощущаешь моментально его присутствие. Если только вы не сверхчувствительный и не экстрасенс. Вот так мы чувствуем электромагнитные поля. Они сбежали, выбрали другой ареал обитания или погибли. По крайней мере, что-то я не видела научных публикаций на эту тему. А празна. В любом случае, бизнесу в области IT-технологии это молчание выгодно. На одну только рекламу в этой сфере в нашей стране в год тратится 10 миллиардов рублей. Подумайте, миллиардов. Изобретаются все более и более агрессивные по отношению к здоровью человека технологии. Вот уже интернетом 3G никого не удивишь. Для эффективной передачи потоковых данных разработчики предоставляют технологии нового поколения – 4G и 5G. О чем они думают? Ужас, который я прочитала в Википедии, который преподносится как научно-техническое достижение. Слушайте внимательно. Первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в России в конце 2019 года. Тестовую зону 5G интернета планируется протестировать в 2019 году в Москве. Площадкой выбрана территория Морозовской детской городской клинической больницы. Вы только вдумайтесь, детской больницы, площадка тестирования. При всем при этом в этом же источнике отмечается, что воздействие на человека – Таково. Известно, что миллиметровые волны при повышении мощности оказывают негативное воздействие на живые организмы. Однако пока не проводилось надежных исследований влияния на человека излучения сетей стандарта 5G. Представляете, они собираются это тестировать на территории детской городской клинической больницы Морозовской. Жители Москвы задачтесь, что у вас там вообще происходит. Страны Западной Европы, которые заботятся о здоровье своего населения, издали законы, запрещающие беспроводную передачу сигналов на территории школ, дошкольных детских заведений, больниц, поликлиник, то есть наиболее подверженных патогенному влиянию ЭМИ РИСКа. Мир сошел с ума. Мой сын говорит мне, что я тревожусь напрасно поскольку не может такого быть, чтобы о нас не позаботились, не защитили бы, что существуют стандарты, которые поставщики услуг обязаны соблюдать. И вместе с тем давайте будем честными. Сколько раз эти стандарты подвергались перепросмотру в угоду производителю? Да и соблюдаются ли они на самом деле? То тут, то там можно видеть базовые станции, установленные прямо на крышах домов, а то и на углу здания. Обычно эти тарелки прямоугольного типа. Хотя нас пытаются заверить, что это не опаснее, чем телефон в кармане. А сколько нас таких, привыкших, что за нас кто-то подумает, что о нас позаботится какой-то дядя. Увы, ничего личного, детка, это просто бизнес. Это убеждение стало нормой отношений в нашем мире взамен старого человек к человеку друг, товарищ и брат. Чтобы не быть голословной, скажу, приведу несколько фактов и цифр. Вот характеристики излучения базовых станций. Посмотрим, какие преимущества дают новые технологии. Скорость передачи. 2G 14 килобит в секунду. 3G это был уже скачок. 2 мегабита в секунду. 4G 382 мегабита в секунду. И 86 мегабит на загрузку. 5G до 7 гигабит в секунду. В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 25 гигабит. Это 5G в секунду. Рекордная скорость передачи данных, которая составила 35 гигабит, была достигнута в России во время тестирования технологии 5G. Обеспечивают эти скорости передачи данных следующие несущие базовые частоты сотовых операторов. 2G у нас работает на частотах 900 МГц, 1800 МГц, 3G 900 МГц, 2100 МГц, 4G 800 МГц до 2600 МГц. К примеру, мой телефон работает 3G. Осталось только определить, в каком из двух диапазонов частот 900 МГц или 2100 МГц. Бывает так, что смартфон может выбирать, в каком диапазоне ему лучше работать, если сотовый оператор использует два диапазона. Поскольку более низкочастотное излучение проникает в здание лучше, то смартфон может выбрать диапазон 900 МГц. А при выходе из дома выберет 2100 МГц. Но я не о том, что техника становится более умной, а о том, что напряженность электрического поля растет с появлением все большего количества все более продвинутых гаджетов. СВЧ-печь работает в диапазоне частот 2400 МГц. А мы знаем, что лучше голову в печь не совать. А что же будет с нами, когда мы станем повсеместно использовать 4G, 5G интернет, работающий в еще более высокочастотных диапазонах. Конечно, я не стану вводить вас в заблуждение и утверждать, что мощность сигнала базовых станций сотовых операторов сравнима с мощностью СВЧ печки. Это не мощность, не так. Мощность СВЧ печи 700 Вт, к примеру. Мощность Wi-Fi или телефона в тысячу раз меньше. Слава Богу, за секунду не сваримся. Но устраняет ли это опасность воздействия? Ведь она, в отличие от печи, постоянно ответ нет, не устраняет. Дело в том, что это воздействие производится повсеместно и длительно по времени. Фактически мы живем в этом поле. Высокочастотное излучение приводит к разогреву жидкости в организме, а низкочастотность составляющего этого модулированного сигнала влияет на структуру нашей ДНК. ДНК перестает правильно работать, поскольку обменные сигналы частоты, на которых она, ДНК, работает, имеют речеподобную структуру. Это низкочастотная составляющая. Представьте себе, что вы стали жить на стадионе, на котором ежесекундно забиваются голы, и армия болельщиков производит ОР, превышающий все допустимые децибелы. А вам приходится в этой ситуации жить, работать, спать и так далее. Представьте себе, что вы сборщик мелких часовых механизмов. Корпите над часами, а стадион производит не только акустический террор, ну и, соответственно, вибрации от то ног, рукоплесканий, использование всяких шумелок. Много вы часов насобираете, отладите их? И вообще, будут ли эти часы? В таких условиях работают наши ДНК. Производят сложнейшую работу по сбору белковых молекул, которые по сложности гигакратно превышают сложность часового механизма. В Гонконге выявлено, что каждый второй-третий человек имеет онкологические отклонения, заболевания. Помолодели заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, импотенция. Уменьшилась деторождаемость, увеличилось число врожденных патологий. А мы продолжаем ставить усилители сигналов, чтобы телефончик осуществлял уверенный прием во всех помещениях, нашего жилища, засыпаем вместе с телефоном у изголовья, часами держим телефон у уха, делаем УЗИ плода и не один раз за срок беременности. Смертельное воздействие электромагнитного излучения носит накопительный характер. Недуги подкрадываются незаметно и мало кто связывает их появление с неблагоприятной обстановкой по превышению напряженности электромагнитного поля. Итак, каковы же симптомы, которые не следует игнорировать? Например, вы просто стали быстрее утомляться, участились депрессивные настроения, перестали высыпаться, чувствуете разбитость во всем теле, частые головные боли, головокружение, стало падать зрение, слух притупилось обоняние, стали болеть суставы. Вы узнали, что такое остеохондроз, снизился иммунитет. Это только малая часть того, что может заполучить человек в обмен на техническую оснащенность. Согласитесь, что здоровье – это слишком большая плата за все эти достижения. И я не говорю о пожилом возрасте, когда эти симптомы как бы привычные и обусловлены уже возрастом, старением. Нет, все эти симптомы проявляются уже у маленьких детей. У меня соседка на четвертом этаже орет, девочка 10 лет, она не хочет идти в школу. Она орет так, что я думала, ну это, наверное, трехлетний ребенок, который еще не понимает, что так орать нельзя. Она просто не хочет идти, ребята, в школу она не выспалась у нее уже синдром хронической усталости ее психика не выдерживает этой нагрузки и не то что там какой-то образовательный процесс какие-то учителя не те нет она просто подвергается медленному разрушающему воздействию электромагнитных излучений она спит с телефоном по духу, когда Мама уходит на работу, а она не расстается с этим телефоном. И Да и просто не надо даже держать телефон в руках. Достаточно просто быть в своей квартире. Wi-Fi соседей тебя достанут и тут. Итак, как замерить сигнал от Wi-Fi роутеров? Оптоволоконные кабели опутали дома, выбрались на воздух, свисают с каждого столба. Даже к гаражу по воздуху прокинуты оптоволоконные кабели связи. Да ладно бы только кабель, ведь электромагнитное излучение передается пространственным способом, то есть беспроводным. Вы можете легко убедиться в плотности упаковки всякого рода передающими устройствами в вашем доме. Включая Wi-Fi в смартфоне, всего лишь лет 3-5 тому назад, я обнаруживал еще 2-3 станции в энергетической досягаемости. Сейчас же таких устройств около 10. И дальше больше. Установите приложение под названием Wi-Fi Analyzer через Google Play на ваш смартфон. И вы сможете замерить сигнал от каждого такого устройства на вашем смартфоне. Все сигналы, превосходящие 60 дБ, Минус. Должны вызвать вашу обеспокоенность и привести к принятию мер защиты вас и ваших близких от пагубного влияния на здоровье. Замеры уровня сигналов в спальном месте не вызвали восторга. Смартфон показывает присутствие сигналов от соседних устройств выше 60, минус 60 дБ. Самый большой уровень сигнала, минус 20 дБ, зарегистрирован от нашего квартирного Wi-Fi устройства, которое находится на рабочем месте сына. Это, как говорится, не лезть ни в какие ворота. Установите приложение на свой смартфон и убедитесь сами в глубине проблемы. Напряженность поля растет год от года, так как напряженность электромагнитного поля в каждой точке пространства. Является суммой напряженности Ми от каждого устройства в этой точке. Здесь работает принцип суперпозиции. Представьте себе, какова напряженность электромагнитного поля в классе, где каждый ученик сидит с включенным телефоном. К сожалению, не могу померить этот параметр, поскольку такие измерители стоят очень дорого. Да, и тут под окном у меня зазвучала музыка. Дети любят все самое новейшее, врубают на всю громкость свои музыкальные устройства, и вот так вот они отвязываются. Им-то что? Они сейчас не думают о последствиях. А вот нам, взрослым, надо задуматься. Дети исследуют вред от Wi-Fi. А вот есть такие, которые пытаются посмотреть в эту сторону, объективно. Две школьницы из Швеции выиграли конкурс на лучший исследовательский проект. Они исследовали влияние Wi-Fi на всхожесть семян и рост растений. Для опыта они взяли схожие семена и посадили их в несколько горшков. Половину этих горшков они поставили в помещение, где было два действующих Wi-Fi устройства, а другая половина горшков была поставлена в помещении, где не было ни одного Wi-Fi устройства. В итоге в помещении, где были приемы передающие устройства, не взошли семена вовсе. Заплесневели и сгнили. А в свободном помещении все семена взошли. Девушки получили грант. Ученые, вдохновившись их результатами, вызвались провести этот эксперимент в лабораторных комнатах. Условиях. Ну вот, друзья, по-моему, следует задуматься, а каковы же меры защиты от электромагнитного излучения? Какие меры мы можем предпринять, чтобы обезопасить себя, насколько это возможно от пагубного влияния ЭМИ? Снизить мощность приема передатчика. Это первое, что можно сделать в его настройках. Второе. Поговорить с соседями, чтобы они сделали то же самое. Если их излучатель расположен рядом с вашей кроватью через стенку, попросите их его перенести подальше, лучше в нежилое помещение. Следующее, третье. Поставить экран от электромагнитового излучения. Высокочастотные поля экранируются путем отражения поглощения. Наиболее подходящий материал – проводник, медь, серебро, сталь. На Западе сейчас выпускают специальные обои, прошитые углеродной нитью для создания защиты от эми. Обои также могут содержать определенный рисунок, нанесенный металлом. Их можно красить или поверх клеить другие обои. Швеция выпускает защитный материал, для использования в качестве штор, шитья одежды, шапок. Как экранировать низкочастотные поля? Здесь большую роль играет поляризация и намагниченность экранирующего материала. Рабочее вещество экрана – феромагнетик с высокой магнитной проницаемостью более или равной единице. Эти вещества при помощи магнитного поля создают электрическое, которое находится в противофазе с исходным полем и гасит его. Для оценки эффективности действия экранирующего материала используется такой параметр, как эффективность экранирования или экранное затухание. Это степень ослабления составляющих поля, электрической или магнитной, которая определяется как отношение действия в значении напряженности полей данной точки пространства при отсутствии и при наличии экрана. Поскольку такое отношение может принимать большие значения, то удобнее пользоваться логарифмическим представлением этой единицы. Измеряется экранное затухание в децибелах. Это для пытливых. Поддержать оптимальную влажность помещения. Это тоже может помочь нам от э, вредоносного влияния электромагнитного излучения. Не менее 60%. Следующая защита. Поддерживать ионный баланс воздуха, насыщать его отрицательными ионами. Это очистители воздуха с ионизатором. Э, у меня такой в комнате стоит. Применять средства индивидуальной защиты. Смотрите, защитные краски лучше на основе углерода, а не металлов, то есть антикоррозийные ткани, одежда. Если чувствуете дискомфорт, то применение защитных материалов жизненно необходимо. Даже кофточка с люрексом может обеспечить, облегчить положение. Обратите внимание на экранирующие ткани компании Swiss Shield. Они действуют в широком частотном диапазоне. Высокие частоты плюс низкие частоты. Следующая защита. Выключайте электроприборы из розетки. Избавьтесь от лишних электроприборов. Защитите спальное место при помощи полога из защитной ткани. Особенно позаботьтесь о детях и беременных женщинах. Если у вас нет ничего под рукой, воспользуйтесь кулинарной фольгой для экранирования своего рабочего места. Экранирование Wi-Fi. Носите одежду из натуральных материалов, хлопок, лен. Подойдет даже одежда с Люрексом. Выключайте мобильный телефон на ночь. Когда вы находитесь в пути, так вы сбережете не только себя, но и попутчиков. Не кладите телефон в карман, не прижимайте телефон к уху, включите его на громкую связь и держите на расстоянии вытянутой руки. Мощность излучения от телефона падает пропорционально квадрату расстояния от него. Избегайте толчи. Пользуйтесь гарнитурой. Вот далеко не полный перечень того, что может сделать мыслящий человек для защиты себя и своих близких от губительного влияния электромагнитных излучений. Друзья мои, не хотела вас напугать, но очень хотела помочь. И если вам действительно понравилась эта статья, в чем-то помогла, поделитесь ею с друзьями в соцсетях. Пусть мир задумается, почему у нас Снизилась где-то рождаемость. Мне жаль человечества. И меня беспокоит запах бифштексов на улицах. Но это, конечно, шутка. Всего вам доброго. Пока. С вами была Диана. Канал Техминимум. Знай технический минимум своей жизни.